Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы будем собирать приспособление для пылесоса, называется он циклон. Циклон нужен для того, чтобы собирать крупный мусор и продуктивность пылесоса не падала. Для этого мы будем использовать ведро от шутрока, это вот у меня в руках крышка, здесь мы просверлили два отверстия, здесь диаметром под трубу 40 и здесь диаметр трубы 50. Все это у нас канализация. Вот такая вот у нас канализационная труба диаметром 50. Вот такой вот отвод 90 градусов. Далее кусок трубы канализационным диаметром 40 миллиметров. Также, полу, а также отвод. И в общем отверстие мы сделали как раз под эти самые трубы. Так, с обратной стороны мы прикрутили фанеру. Вот это отверстие я сделал ошибочно по центру. А потому что мы решили сделать по центру ручку. Ручка нам нужна будет для того, чтобы можно было спокойно переносить этот циклон по объекту и, в принципе, было чтобы бы удобно. Так, ручку мы будем прикручивать с обратной стороны. Примерно где-то вот так вот по центру. Это отверстие, как я уже сказал, для 50-й трубы, это отверстие для 40-й трубы. Так. Вот это вот то что у нас здесь ненужное отверстие ну, вот туда вот вклеим вот так вот красивенько обратно кусочек фанеры кстати да фанера у нас 10 миллиметров мы его прикрутили для того чтобы во-первых была жесткость когда создается вакуум чтобы у нас крышечка не придавливалась и соответственно чтобы вот эти вот все трубки у нас спокойно держались в отверстиях так как Тонкое отверстие крышки. Ну, это все будет у нас просто болтаться. Поэтому жесткость, жесткость для ручки, жесткость для труб. Ну, все это мы за счет вот этой фанеры и имеем. Так, ну, теперь давайте соберем все, как должно оно быть. И уже посмотрим, как это будет работать. Итак, ну вот, после сборки у нас вот так вот выглядит крышечка с двумя отверстиями. Здесь 50 и 40, здесь вот ручка. С обратной стороны вот таким вот образом мы здесь все соединили. Объясняю, что этот угол у нас 90 градусов, 40-ая труба. Это у нас будет подключаться к пылесосу. Здесь вот диаметром 50 будет подключаться к шлангу, который будет засасывать в циклон воздух. Обратите внимание, вот эта трубка, она ниже, чем вот эта. Ну, можно было еще чуть-чуть пониже опустить, но места для заполнения бачка останется мало. Мы ее сделали ниже потому, что крупный мусор будет падать вниз на дно ведра, а воздух вот будет засасывать именно вот через эту трубку. И именно под углом, чтобы воздух он закручивался. закручивался. Таким образом у нас будет происходить эффект циклона. Ну, вот такое вот 8 ведро, 17 литров, прочная крышка, прочное ведро. И поэтому, я думаю, сейчас уже можно приступить к испытанию. Но здесь у нас остался момент верхних отводов. Сюда будем еще мы устанавливать два отвода. Здесь отвод на 50 трубу, здесь отвод на 40. Сюда 40, потому что шланг идеально подходит к этой трубе. Здесь 50, но, ну, соответственно, тоже будет сюда подключаться другой шланг. Ну что, доколхозим и испытаем. Итак, в общем, вот такой вот у нас циклончик получился. Здесь у нас все сейчас в сборе. Мы пробовали работать с ним. Поработали. Мусор собрали. Так что принцип довольно-таки прост. С одной трубки задувает, с другой высасывает. И весь мусор собирается здесь. Все. Простая система. Простая сборка. В принципе, нечего заморачиваться, потому что циклон нужен только в тех случаях, когда нам нужно собирать большой мусор. Сейчас я вам покажу, сколько мусора у нас тут собралось. Это вот так вот вытянули основной шланг. Ну и он там на донышке у нас валяется. Можно крышку открыть, что у нас тут есть. Он в мусор, который находится на дне. Собирается он путем засасывания Через эту трубку Крупный мусор падает сразу на дно А мелкий пыль Заходит через эту трубку И уходит в пылесос Ну вот в принципе все Вот такой вот циклон Быстро Буквально за полчаса я его собрал При необходимости это можно сделать каждому Сложного тут ничего нет Все довольно таки доступно Все материалы есть в наличии Единственный момент то что шланг Дополнительный шланг вам придется либо купить, либо где-то найти старый пылесос и с него снять. Шланг вот этот вот у нас с одного объекта заказчик приносил, тоже собирал циклон. Мы его взяли для пробы. Если ему он не нужен, мы его оставим себе. Если будет нужен, мы ему вернем. Вот как-то так, в общем. Закончил работу. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео на канале Перестройки 116. С вами был, как всегда, Линар. Лайк, like, подписка, всем добра.